Всем привет! Меня зовут Владимир Мирохин. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Сейчас вы узнаете, как на полном автомате можно зарабатывать до 7000 рублей в день. И как это делаю я вам покажу на своем примере в прямом эфире. Я покажу вам, как я зарабатываю деньги. Все на самом деле проще, чем вы можете себе представить. Вам необходимо будет зарегистрироваться на сервисе. Далее вы можете наблюдать в своем обычном кабинете «Баланс» заработок за все время. На данный момент, как вы видите, у меня 788 321 рубль. Это было заработано за 4 месяца работы на данном сервисе. Все, что вам необходимо после регистрации, это активировать показы специальных шаблонов на вашем аккаунте. То есть, нажав на кнопочку «Активировать показы», вы автоматически активируете их на своем аккаунте. И за это будут начисляться вам автоматически деньги на ваш счет. И в последующем уже выводиться на любую электронную валюту, либо вашу банковскую карту автоматически. Реквизиты для вывода вы укажете при регистрации. Давайте сейчас активируем показы, нажмем на кнопочку «Активация». После активации на вашем аккаунте будут включены показы. Статистику вы сможете посмотреть на главной странице. Нажимаем на кнопочку «Активация». Так, как мы можем наблюдать, показы уже начались, написано «Идут показы». Давайте сейчас я обновлю страницу. Так, баланс не изменился, сейчас я нажму на паузу, вернусь к вам буквально через минутки 3-4 и мы с вами посмотрим, обновим страницу, как изменится мой баланс текущий. Давайте сейчас, время 9.15 утра, 8 января, сейчас я нажму на паузу и мы с вами вернемся буквально через несколько минут. Итак, дорогие друзья, как мы можем наблюдать, сейчас 9 часов 22 минуты. Давайте сейчас обновим страницу вместе с вами и посмотрим, насколько же вырос мой текущий счет. На данный момент мы можем наблюдать 351 показ. Это было с утра, сейчас я обновлю страницу. Итак, мы можем наблюдать, на моем балансе уже стало 321 рубль. Буквально за несколько минут набежало уже порядка 300 рублей. Общий баланс также вырос. С показов спецшаблонов через мой аккаунт был 1490. Они распределяются на всех, поэтому в каждый день разное число. Когда-то бывает больше, когда-то меньше. Но в основном это около от 5 до 7 тысяч рублей в день на спецпоказах за день набегает. Давайте сейчас я вам немножко объясню, что за система. Как я уже сказал, после регистрации вы. У вас вы попадете в свой личный кабинет, где вам нужно будет просто нажав кнопочку активировать показы, нажать, нажать активация, и на ваш, через ваш аккаунт автоматически будут показываться спецшаблоны. И за это вы будете зарабатывать деньги. Все просто, ну, проще, проще объяснить нельзя, потому что на самом деле ничего сложного нет, ничего не надо не делать, не придумывать, ни создавать сайты, никаких там за умных реклам или еще что-то подобное. Сейчас, сейчас достаточно просто нажав кнопочку активации, сидеть и наблюдать, как будет расти ваш баланс. Давайте я сейчас еще, еще разок с вами нажму на паузу, и мы с вами также понаблюдаем, обновим страницу. Баланс не изменился. Да, давайте сейчас я нажму на паузу. Мы немного с вами подождем, чтобы не тратить время. Сейчас 9.24. Давайте с вами еще подождем минуток 5. Итак, дорогие друзья, как мы можем наблюдать, сейчас время 9 часов 27 минут, еще прошло 3 минутки. Давайте сейчас обновим еще раз страницу, посмотрим, прибавился ли, прибавились ли деньги на моем счету. Итак, на данный момент на моем счету 783 рубля 59 копеек. Как видите, баланс продолжает расти, показов стало 3288, деньги продолжают расти, все довольно-таки неплохо, пока складывается. Давайте мы еще, наверное, разок последний, а, сейчас нажмем на паузу и после вернемся с вами, подождем подольше сейчас и вернемся с вами, обновим страницу и посмотрим, сколько же мне удалось еще заработать. Итак, дорогие друзья, сейчас на времени 11 часов 30 минут, прошло больше двух часов, два с лишним часа прошло. Давайте мы последний раз, наверное, обновим с вами страницу, чтобы больше вас не задерживать, чтобы вы смогли дальше изучать информацию на этом сайте. Сейчас мы обновим страницу и посмотрим, сколько же мне удалось заработать практически на автомате. Давайте сейчас обновим. Итак, как мы можем наблюдать, на моем балансе сейчас 3639 рублей. Общий заработок за все время составил 791 941 рубль. И показов было сделано 11 872. Итого практически за 3 часа нам с вами удалось заработать 3639 рублей. Не уделяя этому времени совершенно. То есть я зашел с утра, включив показы, нажав две кнопочки мышкой, включил показы, и деньги автоматически стали зарабатываться. Думаю, здесь все просто, ясно. Я показал вам все наглядно. Давайте еще раз обновим страницу. Баланс пока не изменился. Все ясно, просто и понятно. Я для вас подготовил пошаговые видеоуроки по регистрации, по запуску показов ваших шаблонов через ваш аккаунт уже. Также, да, хотел заметить, что для заработка вложений никаких не требуется. То есть э, все, что вам необходимо, это просто пройти регистрацию и нажать уже, запустить уже показы спецшаблонов именно с вашего аккаунта. Всем спасибо за внимание, изучайте информацию ниже и принимайте для себя решения. Подождите и уходите с пустыми руками.